Всем привет! Сегодня я расскажу вам о монете из моей коллекции 15 копеек 1915 года ВС Я расскажу ее реальную стоимость и описание Эту монету я недавно приобрел на аукционе Виолити за 4 доллара Монеты номинала 15 копеек 1915 года Санкт-Петербургского монетного двора Выпускались в соответствии с приведенными ниже характеристиками. Цена среди коллекционеров отличается в зависимости от сохранности. Средняя стоимость около 300 рублей. Только посмотрите в каком отличном состоянии мне удалось приобрести эту монету. Она изготовлена из серебра. Нормативная масса 1,8 грамма. Чистая масса металла 0,9 грамма. Монетный двор Санкт-Петербургский. Нормативный диаметр 17,5 мм, а толщина менее 1 мм. Гурт рубчатый. Проба металла 500. Тираж 59 миллионов штук. Ночная цена металла 56 рублей.